17 мудростей женщины-королевы. Кто вообще такая женщина-королева? Я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч. Сейчас провожу этот эфир в рамках программы по отношениям, как весной восстановить полностью свою жизнь, найти своего любимого человека для женщины, для мужчины, найти свою любимую женщину и жить счастливо. Также этот эфир будет полезен тем, кто уже замужем, кто уже в отношениях. Найдете свои ошибки или скажете, ой, какая я молодец или какой я супермен, что делаю согласно этих правил. 17 правил мудрости женщины королевы это не я придумала, и 17 все это условно, потому что таких мудростей очень много. Эти мудрости, которые я сейчас озвучу, набраны из историй людей, женщин в частности, которые делали и делают так, говорят так, думают так, как в этих 17 пунктах. Мы с вами знаем, что женщина жизнь дает, и женщина жизнь забирает. Да-да, я не ошиблась. Я женщина, я мама, я в прошлом жена и мама. Сына я похоронила, с мужем я развелась. Дальше я строю отношения так, как считаю, уже качественно и мудро. Поэтому я не просто психофизиолог, я еще и женщина, и я еще... Тренер личностного развития, работаю с людьми, я психотерапией занимаюсь. Поэтому все, что я сегодня буду говорить, это из жизни, из практики людей, которые реально мо могут и сделали свою жизнь счастливой. Так вот, женщина жизнь отдает, и женщина жизнь забирает. Все мы живем, приходим в этот мир для того, чтобы регулярно что-то менять, регулярно что-то улучшать. Регулярно что-то усовершенствовать. Но, к сожалению, большинство из нас живем в инерции, живем на тех установках и тех программах, которые дали нам родители. И это не хорошо, не плохо, это нормально, потому что родители дали ту жизнь, которую считали нужным, воспитывали так, как считали нужным. Но порой своим воспитанием, своими установками закладывали программу на самоуничтожение. Поэтому из «Служанки в королеву» есть у меня такая программа. Поэтому психотерапии, которые я провожу, это все из этой серии. Задача понять, что ты хочешь, чего у тебя не хватает для того, чтобы ты чувствовала себя радостно, легко. Понять, а какая причина? И искать способы развития, искать способы усовершенствования, а не Жаловаться, критиковать, плакать. И вот я вам так скажу, друзья мои, что люди, которые стремятся улучшить, усовершенствовать свою жизнь, проходят через эти боли и трудности. Одни идут, обучаются, платят деньги за свое усовершенствование, за свою терапию, а другие жалеют для себя, и все, чего они не сделали в этой жизни, все, что они хотели бы сделать, но не сделали, мечтать, хотеть путешествовать, радоваться, наслаждаться, смеяться, вот этого, если они не сделали и не получили счастья, то вот это не оседает в теле в виде психосоматических заболеваний. Поэтому 17 мудростей женщины королевы, поехали. Итак. Первая мудрость из 17. Женщина, королева, знать должна и обязана, подчеркиваю, не хочу как ребенок, а обязана знать и должна делать для себя. Хочу это детское, которое у нас забили, поэтому многие не умеют хотеть. Но взрослая женщина понимает, что у нее должно быть тысячи желаний записанных и тысячи маленьких и больших целей, которые она должна достигать. Поэтому у взрослой женщины-королевы желаний должно быть тысячи записано. Она должна иметь свою конкретную цель и держать фокус на этих целях. Почему? Потому что если этот фокус распыляется, то приходят папы, мамы, родители, социум, и мозг засирается, простите за мой не королевский язык, засирается теми, желаниями других людей, которых, у которых вы находитесь рядом. Поэтому записать 300 желаний минимум и писать туда все, чего я хочу в плане материального, в плане эмоционального, в плане там не знаю реализации и так далее. И когда вы записываете и запишите этих желаний 300 и более, и будете каждый день записывать минимум по 10, пусть маленьких, но записывать, ваш мозг будет перестраиваться, и ваши устремления будут идти туда, куда приведет вас к счастливой вашей жизни, потому что Бог слышит, о чем вы хотите. Плюс ко всему, вы каждый день благодарите. Каждый Божий день благодарите, имеете... Дневник успеха, дневник наблюдения, который, которым отмечаете, за что вы благодарны, кому вы благодарны, и особенно тем, кто делает больно. Да, да, да. Это не так просто. Тут не, не с кондачка, вот прямо с одного, одной рекомендации в эфире вы, конечно же, не получите то, что вы это делаете регулярно. Но для этого, опять же, нужно вкладываться и идти работать. Если у меня такой курс, воззади себя заново. Можете на бесплатную консультацию прийти. Найдем ваши точки роста. И не жалобитесь, потому что завтра жизнь может закончиться. Угу. И потом, уходя, ваша душа скажет, ну что ж ты? И назовет ваше имя. Что ж ты откладывала-то, а? У меня был такой один очень умный человек, мудрый, бизнесмен. Все откладывал, все жалел. Ну, в общем, не буду я вас программировать. Пожалел себе пойти на консультацию очередной, потому что пришло время. А через недельку полторы жена позвонила, сказала, что она мав же его. Так что не надо ходить на консультации, не надо развиваться, не надо в себя инвестировать. Покупайте... Машины, квартиры, еду, тряпки. Закрывайте кредиты, отдавайте детям, одалживайте, вкладывайте в бизнес. Всегда не надо. Зачем? Второе правило, вторая мудрость женщины-королевы. Иметь свое любимое дело. Любимое дело – это то, что приносит вам кайф. Вот смотрите, сейчас... По времени там, где я живу, 8 часов без 10, без пяти. В Киеве сейчас 10, да? по моему родному Киеву. В других странах другое время. Я выхожу в эфир, и сегодня у меня было 3 консультации, у меня было 2 эфира, и сейчас я снова вышла. Голос даже немножко сел. Почему я выхожу? Да мне нравится, я кайф получаю. Я сегодня получила отзывы людей, с которыми я работала, и меня это вдохновляет. Это мое любимое дело. Так вот, многие считают, где его взять это предназначение? Его не надо нигде брать. Вот то дело, которое вы любите, просто нужно делать его с любовью, чтобы вас это зажигало. И вы как вайфай раздаете вот эту энергию классности, поняли? Поэтому иметь любимое дело – это ваша святая обязанность, это ваше предназначение. И если у вас это предназначение есть, ваши таланты которым вы пришли предназначенный выполнить миссию. Мудрость королевы номер три. Заботиться о своем состоянии. Что значит заботиться о своем состоянии? Первое. Слушать свои желания. Если вы раз пропустили, два пропустили, тело ваше вам не простит. Вы не получите то, что, о чем вы мечтали. Вы можете заболеть, по себе знаю. Вот когда я у -у чересчур много работаю, хочу, например, пойти прогуляться, но я посидела, поработала, у меня потом что-нибудь случается. Это как пример. Слушать свои желания и что-то для себя делать такое, что вас радует и вдохновляет. Дальше. Что значит заботиться о своем состоянии? Распределять обязанности в своей семье, делегировать, а не тащиться на себе. Сколько я знаю женщин, с которыми работаю уже многие годы, она все тянет на себе. Она хочет быть удобной вместо того, чтобы пойти сделать маникюр, массаж, расслабиться даже за те деньги, которые последние остались в кошельке, оно потом придет больше, потому что это состояние женщины, это кайфище, понимаете? Поэтому распределяйте обязанности своей семье и не бегать на побегушках. Если вам не хочется делать обед, твоя уважаемый дорогой муж, если вы замужем, делать сегодня обед, я сегодня побалдею. и так далее. Научиться говорить нет. Есть такое понятие «личные и личностные границы». Я отдельно буду говорить в отдельных эфирах, но сегодня кратко скажу. Личные границы — это когда вам влазят в ваше пространство, забирают ваше время, не спрашивают у вас ни о чем и лезут в ваше пространство. Поэтому если ваши родные, близкие, кто бы ни был, пытаются вас нагнуть, там, сманипулировать, отстаивайте свои личные границы, особенно, когда это делают родные. Особенно. Как это делать? Конечно же, мягко, по-королевски — я обучаю это в своих консультациях, программах, поэтому милости прошу к нашему шалашу. Что еще входит в третью королевскую привычку? Когда вы слушаете свои желания, прислушиваетесь, своим состоя... следите за своими состояниями. Это хороший сон. Вы заметили, что совавы или, или жаворонок, если вы выспались, вы себя намного лучше ощущаете. Потому что сон для женщины это очень много. Там вырабатываются другие гормоны, там состояние расслабленности, там ресурсов больше и так далее. Поэтому мужчина, который уважает свою женщину и хочет, чтобы она расцветала, как цветочек, он заботится о ее отдыхе, чтобы она высыпалась. И, конечно же, кофе. Постель, ну, желательно, красивую чашечку. Дальше. Что входит в эту третью мудрость? Следить за своим состоянием. Научиться выстраивать, я уже сказала, личного пространства. Внутреннее и внешнее. Если внутреннее я уже объяснила, то внешнее, внимание, это делать то, что тебе хочется, твоим способом. И чтобы никто тебе не указывал, каким образом тебе достигать твоих целей, достигать тебе то, что ты хочешь и делать. Понимаете? То есть внутренне это вас там критикуют, там, что-то там вас подавляют. А внешнее а внешне, это когда вы что-то делаете и вас пытаются учить, лечить, доставать. Пока вы не попросите, никому не позволяйте себя... Вы поняли? Дальше. Четвертая мудрость женщины-королевы. Не взваливайте на себя все на свете. Цените свои ресурсы, телесные ресурсы, потому что телесные ресурсы это бессознательное, а бессознательное, когда вы перегружаете тело ваше, да, то ваша душа мается и страдает. Ну, вот вам и связываете духовное развитие с телесным. Пишите кому вот. Вот эти пункты вам легли. Первое, второе, третье. Сейчас четвертое разбираем. Пишите, пожалуйста. А то я забыла вам сказать. Даже кто-то будет в записи слушать, обязательно реагируйте. Для меня это ваша поддержка, и мне хочется делать еще. А для вас это лучше закрепляется. Итак, четвертый пункт. Не взваливайте на себя все. Делегировать и не взваливать на себя телесный ресурс это немножко разные. А теперь смотрите. Вы не должны тащить на себе весь дом. Делать все, что вы привыкли делать. Если вам э, нужно без конца и края работать для своей семьи и готовить, например, и вас это выматывает, значит, не надо вот это делать. А -а -а. Нет. Потому что все это приводит к эмоциональному истощению. И когда муж хочет близости, а у тебя уже голова болит, то значит, вы сделали как... Рабыня Изаура потащили все на себя и не распределили обязанности, не дали ему часть, которую он был, должен был сделать. Не позаботился о том, чтобы вы были в состоянии эмоциональном, физиологическом очень ресурсном, чтобы заняться даже с ним тем же сексом. Поэтому четвертое из семнадцати королевская мудрость это заботиться о своем теле, о своем ресурсе телесном. Сюда же, конечно, входит и занятия спортом, гимнастика, медитацией. Сюда же входит все, что касается вашего телесного состояния. Потому что в итоге батареечка-то снижается, заряд его снижается и приводит к истощению. А это, конечно же, сказывается на ваших отношениях. И характерно это для замужних и не для замужних, это в том поиске. Потому что когда вы измученная, истощенная, вы транслируете усталость. Это сказывается на вашей походке, это сказывается на вашей сутулости, на, на вашем таком тяжелом теле. Поэтому, когда женщина занимается своим телом и зарядкой, и отдыхает, и распределяет обязанности, она чувствует свое тело, мышцы чувствуют, и вот там возраст уже вообще не имеет значения, понимаете? Это четвертый пункт. Напишите, пожалуйста, четверочку, кому это зашло. Пятая мудрость, королевская мудрость. Заботьтесь о своем внутреннем мире. То есть здесь должна быть интересная жизнь. Здесь должно быть хобби. Здесь должны быть какие-то увлечения. Здесь должно быть что-то, что вас зажигает и интересует. Здесь должно быть... Какие-то курсы, тренинги, чтобы вы постоянно увлечены были, чтобы вам было интересно слушать кого-то, чтобы вы прям как слюнка, чтобы катилась, чтобы что-то новое, интересное познавали. Это есть саморазвитие. Если вы общаетесь с родственниками, друзьями, и они вас заряжают, смотрите, чувствуйте, кто вас заряжает, и общайтесь с теми людьми. Если есть люди, которые вас, вам, вас выматывают и вам не дают этого внутреннего состояния, старайтесь аккуратно съезжать по-королевски, подружек, роди, родственников, потихоньку от них отъезжать. Как это сделать по-королевски? Ну, тут уже я должна вам сказать, на консультацию приходите, если кому-то важно, покажу, помогу. <coughs> Потому что когда вы растворяетесь в мужчине, если вы замужем, когда вы растворяетесь только в том, что вас объединяет, и вы забываете про себя, вы становитесь неинтересной, вы становитесь серой лошадкой, которая нужна для чего-то. Вам купят лекарства, вам купят какую-то тряпку, которую посчитают нужным. Хотите вы это или нет, если даже хотите, то для галочки. То есть вот эти традиции, они не дают радости. Да, на традициях скроется семья, но чтобы ты была интересна, и чтобы тебя, ты радовала себя прежде всего, ты будешь радовать тогда и окружение. Поэтому если ты в поиске, если ты в поиске, то даже выходя на сайт и знакомств, вот я скоро, завтра, кстати, 26 числа, и в шапке профиля есть ссылочка, будет занятие по, по профайлингу, как выбирать мужчин, как диагностировать. И даже выходя на сайты знакомств, даже общаясь где-то по виртуальному контакту, ваше состояние передается. Ваше состояние. Вы его мысленно обнимаете, вы его мысленно благодарите, это очень сильно работает. Поэтому ваше состояние расслабленности, легкости, вот этой королевской такой мудрости, оно просто как Wi-Fi раздается от вас. Пятая королевская привычка была вам полезна? Пять плюс. Пишем чат. Поэтому будьте собой и имейте свое. Я, потому что вы пришли в этот мир одна, в, этом, в этот мир и уйдете. Из этого мира и уйдете. Поэтому растворяться в других, помогает поддерживать, это наша святая обязанность. Но про себя помните в первую очередь. Шестая мудрость женщины-королевы. Учитесь получать удовольствие от процесса. Вот смотрите. Мы часто делаем все механически. Кушаем на ходу, думаем о чем-то другом. А, там Идем куда-то, тоже думаем о чем-то другом. Что бы мы ни делаем, мы делаем механически. Поэтому будьте в процессе. Кушайте, наслаждайтесь. Я даю эту практику в курсе диагностика мужчин на ранней стадии. Практику, где женщина находится в таком состоянии, кайфовом, когда она... Даже кушая, привлекает к себе тех мужчин, которые ей нужны. Ну, я не люблю слово привлекает, но пусть это будет так. Она как на неё как на мед идёт. мужчины качественные, потому что она королевский источает вот эту Wi-Fi, что она Плюс ее состояние такое, такое. И этому надо учиться и при кушании, и при ходьбе, и вот это нужно отслеживать. И. Если вы куда-то стремитесь, куда какую-то цель поставили, вам нужно обязательно научиться получать удовольствие от того результата, который еще нет. Вот как в первом пункте мы говорили про 300 желаний минимум. Так вот, даже желание, которое вы вам нужно представлять себе, как будто это все есть, и благодарить за это. Дело в том, что наука доказала, как работает благодарность. Она работает так, как просто. В шоке были ученые, вы автоматически источаете ее, как электроэнергию, как, вот, вот как Wi-Fi раздаете, понимаете? И на это вот притягиваются, соответственно, люди, которых вам, которые вам нужны. Дальше. Что относится сюда, в этот шестой, в шестую мудрость женщины-королевы? Уделяйте себе время, чтобы побыть наедине с собой. Вот я сегодня Пере просто перекусывала, мне некогда было насладиться, и кроме как утро, <с> утро это мое святое, там у меня зарядка, гимнастика, медитация, чай, водичка, в общем то, что я там делаю, я вот, там... а дальше у меня и дальше стараюсь тоже так делать. Сегодня мне не получилось, потому что очень был загруженный день, и даже чай я пила, перекусывала, я спешила, но я все равно ловила момент приятности, я кайф ловила. Я настолько приучила себя, что даже если я не успеваю получить кайф во время еды, или питья чая, или воды, то после вкуса я пока иду к компьютеру, там, на консультацию или там еще куда-то, я продолжаю получать вот это удовольствие, и я его держу в фокусе. Это очень сильно работает, помогает потом. Это состояние, это все. И... И еще очень важно оставаться наедине с собой. Поэтому сегодня вот сейчас закончу эфир, пойду еще успею немножко прогуляться и подумать, промедитировать, поснимать какие-то картинки, цветочки, если еще застану. Но скорее всего уже стемнеет. Седьмое королевское правило, мудрость королевская женщины королевы – это стараться контролировать негативные эмоции, эмоции. освобождаться от негативных. Ну как освобождаться? Легко сказать, освободитесь от негативных эмоций, они все равно есть. Поэтому, когда вы ловите себя на негативы, вам нужно сразу фокус так, а почему я сейчас вот это делаю? Зачем? Что мне принес? Что мне это даст? Чтобы что? Мне это даст тот результат, который я хочу, нет. Выдох расслабилась. Поэтому, когда вы. Допустим, мучаетесь, паритесь о прошлом и переживаете о будущем. У вас есть записанные желания, стоят цели, вы делаете, что надо и будет, что будет. А наслаждаться моментами – это значит контролировать негативные эмоции. Вот сегодня работали, вебинар был, закрытая встреча. Кстати, кому интересно, напишите, пойдите, пройдите в шапке профиля по, по ссылочке. Попадете в телеграм-канал. Там еще, кстати, подарки получите по диагностике мужчин. И женщин, то если мужчины будут слушать меня. И там напишите, потому что директ завален, я могу вас не найти. И попросите запись. Запись сегодняшнего занятия Венец безбрачия. Как снять венец безбрачия? Так вот, сегодня мы на эфире говорили о том, что многие находятся в состоянии страхов, после страха взрыва бомбежек и так далее и это тоже держит в неврозе людей как же оставить такой негатив вот так научиться жить если вы живете в там где бомбежки если вы выбрали там жить научиться жить там но выбор всегда есть где жить я так к слову так что негативные воспоминания оставлять в прошлом и тащить унитаз вернее, бачок от унитаза на голове, кнопочку не нажал. я не думаю, что это правильно. Поэтому оставить прошлое в прошлом и идти дальше, это непросто, но это необходимо, потому что мозг закламляется, и нет будущего периода. Вы, больны, вы болеете, стареете, находитесь в унынии и не живете свою жизнь, потому что если человек не живет своей жизнь и идет дальше, он труп. Милтон Эриксон сказал, если... Человек живет до 30 лет. Кто такой Милтон Эриксон, кто знает, поставьте плюс, кто не знает, погуглите. Он сам себя вытащил с того света, и он создал очень много работ, в том числе и Эриксонский гипноз и так далее. Так вот, человек живет до 30 лет. Дальше он умирает. хоронит его 80. Знаете почему? Потому что он перестает развиваться. Это средняя статистика. Сколько у нас трупов на земле? Сидят, наблюдают. Сегодня говорили о стариках, о мамах. Они такие, какие есть. Они вкидывают свои убеждения детям, внукам. По большому счету это отжитое, отжитое старье. Да-да, не, не обижайтесь на меня, я тоже старю Но я пошёл как волк для того, чтобы поддержать себя и поддержать вас. Потому что законы Бога говорят о том, что человек должен развиваться постоянно. А если вы не живете сами, цели не ставите, только слушаете в эфирах и не ходите на консультации, на курсы, не развиваетесь, ну, ко мне, а другому, чё, какая разница? Вы жившее старьё. И Вселенная очищается от этого старья разными способами. Посылает людям личные неудачи, болезни, потери и так далее. А на, на масштабе войны начинаются. Кто понимает, о чем я? Поэтому шаблоны, установки, это все прошлое, и с ним надо работать, развиваться, идти вперед. Это был седьмой королевский королевское правило мудрые, мудрости: оставлять негатив, двигаться вперед и не останавливаться. Дальше очень важно вот этому седьмому пункту рассматривать ситуации происходящие со стороны как бы не вовлекаться а учиться осматривать со стороны, тогда вам проще и легче включать трезвый рассудок и принимать правильное решение. Если до сих пор вам хочется помогать, спасать, э, вот эти треугольники всякие, да, там карманы, вы знаете, кто знает, о чем я? Пишите треугольник кармана, знает, или треугольник плюс или минус. Если вам все время хочется кого-то спасать, выручать ну, поговорите свою бабушку, маму о том, что надо быть хорошей, угождать всем. Это серьезная тема жертвы, которая не понимает, что помогать нужно тогда, когда тебя об этом попросили. И то очень аккуратно, чтобы потом не нести ответственность за результаты того человека, которому вы помогаете. Кто понимает, о чем я? У кого такое было, что вы помогали, а потом вас виноватым сделали? Трикутник. Я дякую. Поэтому управляйте мудрость. Управляйте эмоциями, ярость, гнев, обиду. Старайтесь реагировать как бы со стороны и э, свое мнение не высказывать, э, держать рот на замке и не сунуться, пока вас не попросят. Это очень аккуратно, очень. Поэтому корректно высказывать свое мнение, а лучше его вообще не высказывать. Лучше хвалить и поддерживать, но мнение высказывать, особенно когда они просят, да еще получать, боже, сбал. Это уровень не то что служанки, это уровень отстоя, понимаете? Ну вот я не подбираю слов, даже королевских, для того, чтобы до вас достучаться. Восьмое, восьмая мудрость из семнадцати женщины-королевы. Способность доверять и быть открытой. Дело в том, что после всяких там неудач, предательств, измен, мы перестаем доверять своему мужчине. А вот здесь нужно поработать со своими болями, обидами, понять причину, отпустить этого человека. Вот прошлые отношения, это сейчас вы, сейчас живете, Неважно, где вы, там, в войне, не в войне, кто-то уехал, кто-то остался. Жизнь-то продолжается, Правильно? Поставьте плюсик, кто понимает о чем, я. Что жизнь продолжается, и надо жить ее. Ответственность на нас с вами. Ни на ком. Ни на Зеленском, ни на Путине, ни на Байдене. Только нашу ответственность. Кто это понимает? Пишите ответственность. Плюс. Так вот, когда вы освобождаетесь от боли, от там, что там было у вас, и. Вот это доверие очень такая вещь очень очень глубокая женское королевское состояние женское королевское состояние это доверие. И вот находиться в таком внутреннем состоянии, что я доверяю, потому что мужчина сильный, мужчина может, мужчина защитит, я такого человека обязательно встречу. И как будто и ходить в таком состоянии находиться, как будто у вас это уже есть, играть в эту игру, как будто у вас это уже есть, это нелегко, но это возможно. Ну, конечно, это на психотерапии прорабатывается. Если кто чувствует, что надо, милости прошу, ссылка в шапке профиля. А завтра, 26-го, даже если кто будет слушать записи и не попадет, просто в шапке профиля регистрируйтесь, тему отношений, и обязательно получите то, что вам надо. И консультацию бесплатную обещаю по полной программе сделаю. Если я буду видеть, что люди адекватные, готовы над собой работать, я сейчас сделаю акцию и бесплатно провожу полноценные консультации. До конца месяца я провожу полноценные консультации, насколько у меня хватит. Потому что очереди же есть. Но я думаю, что раз пообещала, надо делать. Так вот, доверие мужчины, это... Знаете, вот, когда мы получаем это, это предательство и разные такие штуки... Трудно, конечно, но в тело нужно впускать это доверие. Находиться в таком состоянии, как будто действительно вы та женщина, которая мудрая и доверяете мужчине. В это надо поиграть. Но при этом нужно убрать ту боль, которая мешает быть. То есть как будто бы есть такой мужчина в этот момент. Как будто, ну, то есть подыграть. И мозгу все равно, что мы у него загружаем. Понимаете? Ему все равно. Программа считывается, исходя из того, что вы туда запускаете что мужчина о вас позаботился, что мужчина вам дал вам то, что вы хотите и так далее. И это внутреннее состояние, оно передается. И тогда появляются такие мужчины в вашем окружении, когда действительно вы его получите. Это так. Но для того, чтобы такого состояния дойти, естественно, надо пройти там какую-то терапию, консультацию и так далее. Девятая мудрость женской королевской мудрости. Девятая королевская мудрость женщины. Управлять невербаликой, мимикой, интонацией. Как мы с вами разговариваем, мы не замечаем. Скратко скажу так. У меня на ютубе есть э, два мудрых слова женщины-королевы. Она там набрала очень приличное количество, я не помню, сколько там просмотров. Э, значит, во-первых, голос, состояние. Допустим, мужчина вас с вами, вы встречаетесь с ним, он или там прожили в гражданском брате, а он ну, как-то не хочет там, приходить в отношения, которые, которые вам бы хотелось. Как можно повлиять только одними словами? Вы даже не представляете, как это работает. Я это поверила через себя, давала своим ученицам. Так вот, голос, интонация, жесты это очень все сильно работает. Ваши руки, ваша гибкая, гибкость вашей кисти. Ваши жесты, ваш голос. Быстрая речь — это говорит о том, что вы торопитесь, что вас не услышат. На бессознательном уровне это так считывается. Когда вы говорите «быстро». Правильно, когда ты как спикер, как мастер идешь какой-то эфир, тебе надо сказать «быстро», чтобы люди услышали. Тут надо быстро, четко, понятно. А вот когда ты уже говоришь с мужчиной, и у тебя ты тут женщина, здесь нужно... И не растягивать, потому что надо тоже по типажу смотреть. Кстати, завтра я покажу вам на занятии псих психологическую совместимость через типажи мужчин. Поэтому ссылочка в шапке профиля. Не забывайте перейти и зарегистрироваться на мастер-класс. еще подарки получить. И когда вы говорите быстро, писклявым голосом, как пила пилит, это… Поэтому учиться говорить низким грудным голосом, менять тональность, это считывается на его внутреннем состоянии также, и он о вас запоминает. Особенно, если он аудиал, особенно, если он эм, шизоид, если говорить про, по профалингу. Дело в том, что даже если он э, там эпилептоид или, или там эсироидно-демонстративный тип, все равно восприятие 3-5 секунд мужчина считал вас, а дальше он слушает, что вы говорите, если вы говорите. Или что вы пишете там, переписка, если ты на сайтах знакомств. Но э, состояние жестой, э, это все для первого впечатления очень сильно работает. Даже если не для первого впечатления, даже если вы уже в, в отношениях следите за... Голосом, эмоциями, разной тональностью. И э, играйте, играйте тональностями. Это имеет значение. И плюс вы выстраиваете в себе вот эту королевскую, королевскую стать, королевскую мудрость. Кому было полезно вот эта вот девятая мудрость женщины-королевы? Пишите здесь в чате прямо. Дальше. Что сюда еще относится к девятой мудрости? Старайтесь не провоцировать его отношения с близкими. Дальше. Старайтесь ваши отношения с прошлыми вашими мужчинами не сравнивать, не проецировать. Это глупо, и так поступает девочка. Глупая девочка, глупая... Инфантильная дура, простите. Не, не вздумайте повторять фразу: Все мужчины одинаковые, все они и так далее. Каждый мужчина уникален, так же, как каждая уникальная женщина. Поэтому, если вы будете такой мудрой женщиной-королевой, то однозначно мужчины таким тянутся и с таком, в поле такой женщины хочет быть. Десятое королевское правило женщины. Навык терпения. Не путайте терпилые Про терпилы я говорила выше, там, по-моему, второй и третий был пункт мудрости же королевской. Десятый, то есть терп, терпеливый, это значит, каждый типаж, про них я буду говорить на, по, по файлингу, по психотипам, он, он имеет свои особенности. И вот этот, вот, этот, вот это восприятие каждого Мужчины, должно быть у вас э, вызывать терпение, мудрое, мудрое королевское терпение. Кому-то нужно несколько дней для принятия решения. Я, это, я быстрая, шустрая, поэтому мне надо было учиться этому. Теперь же я научилась, понимая перед собой какой психотип, что нужно подождать. Дальше не привязываться к результату, который вы ожидаете. Как бы отпустить что ли, да? Одному нужно быстро принять решение, другому надо подумать несколько дней. И если вы к такому мужчине сможете присмотреться и ну, как бы в его поле зайти и подстроиться под него, он вот будет для вас очень большая радость, потому что такие мужчины, которые долго принимают на там принимает решение, наблюдательный, он присмотрится, проанализирует вас, и вы для него будете ну просто, просто королева по-настоящему. По Поэтому э на мастер-классе, ссылка в шапке профиля, будет диагностика. И даже кто будет слушать записи, заходите все равно, я такие занятия провожу время от времени, запись получите, неважно. Просто помните, что если у нас что-то не получается, значит что-то мы делаем не так. Значит, каких-то знаний не хватает. А может быть какой-то глюк бессознательный сидит. Сегодня вот разбирали глюки про там, Венец безбрачия, что мы там разбирали еще. Ну да, Венец безбрачия сегодня было занятие. Там сущности, там, там и так далее. Про магию. Это все работает, если вы слабая личность, слабый дух, но на вас все цепляется. Поэтому тут надо разбираться, что ваше, что не ваше, и это психотерапия, в принципе. А дальше надо разбираться просто в людях, разбираться в мужчинах, разбираться, кто тебе подходит, не подходит, психотипы. 21-е столетие, согласны со мной? Итак, это был 10-й и 17-й королевская мудрость женщины-королевы. Что сюда относится еще в десятый? Учитесь правильно просить мужчину. И не зацикливайтесь, и не приставайте. Здесь очень важно научиться коммуникации. Кстати, я тоже даю это в диагностике мужчин. Даю сразу и коммуникации. Здесь у меня курс по диагностику мужчин. Но здесь что имеет значение? Попросили грамотно, красиво. И не цепляйтесь к этому результату. Попросили и забыли. В лучшем случае вам нужно напомнить о себе очень тонкой, красивой, какой-то приятной, сладкой, цементской, записочкой. Ну, то есть, понимаете, вот женщина жизнь дает, и женщина жизнь забирает, я уже говорила. Поэтому грамотно себя подавать, присоед... давать, коммуницировать, проявлять эту мудрость – это наша святая обязанность. И это королевская обязанность. Потому что девочка это хочу, а королева это взрослая, которая отвечает за подданных в своем королевстве. И она должна быть мудрая. Кто понимает? Пишите 10 плюс королева. Дальше. Одиннадцатая королевская мудрость. А чего вы не пишете? Спите, что ли? Все случилось? Или остается эфир? Дальше. Одиннадцатая. Мудрость женщины-королевы. Искренно благодарить и радоваться. Искренно благодарить и радоваться. Искренно благодарить и радоваться. Сколько женщин сами по себе являются ну, просто жлобихами. Жлобихами в том плане, что... Ну так и надо, так у а вас что тут благодарить? Само собой разумеется. Ребенка, мужа, там, уборщика, там, менеджера, там, еще кого-то. Да вы поймите, что вы раздаете Wi-Fi. Вы влюбляете в себя. Женщина, королева, это та, которая раздает Wi-Fi мудрости, благодарности. Она и в поле такой женщины стремятся. Там надо учиться поэтому продолжаем дальше очень важно в мужчинах в их, в их поступках видеть хорошее ну например например вы видели какой-то недостаток у нас же у каждого есть недостатки правда и если вы видите этот недостаток то не говорить это через упрек и обиду. Это, это просто очень важные вещи. Если вы обижаетесь, надуваете губы, говорите через... Вы сразу считываетесь как... Даже не служанка. Это как-то инфантильная дура. Вот просто сразу услышите меня. Потому что у меня программа... Вот из одна из моих программ ⁇ Служанки в королеву ⁇ И я учу... Становиться взрослой, умной, роскошной женщиной, чтобы мужчина вас уважал, ценил. А это все поступки соответственно. Поэтому если вам что-то не нравится в мужчине, то преподносить это очень мудро надо. И через «Я» сообщение. Мне больно, мне неприятно, мне неловко, мне дискомфортно. Кому это было полезно? Ставьте 10. Три плюса. Uh, нет, это одиннадцать. Это одиннадцать, прошу прощения. Это одиннадцать, 3 плюса. Если вам это было полезно. Двенадцатое правило женской королевской мудрости. Uh, здесь я бы... Это вообще отдельная тема, но я так скажу. Это изучать язык любви. Изучать язык любви вашей пары. Что это значит? Uh, Ищите точки соприкосновения, где вы видите, что ему, что ему приятно. Это похвала. Причем не, не, не лебезить, а именно искренная похвала за то, что вы видите, в нем есть хорошее. Завтра я об этом буду говорить больше на занятии, поэтому заходите в шапку профиля или под этим видео, и получайте полезные эти материалы. Что значит язык любви? Нужно. Понимать какие-то его особенности психотипа, наблюдать его привычки, на что ему нравится. Он также, поверьте, отблагодарит вас сторицей, сторицей отблагодарить. Помните, есть такое понятие рапорт. Рапорт НЛП – это подстройка, это выйти на волну того человека, с кем вы имеете дело. Что в продажах, что в коммуникациях с ребенком, с мужем, где угодно. А уж тем более в отношениях. И тогда ваши отношения будут всегда развиваться и будут наполняться вот то, о чем мы так все мечтаем. Чтобы они развивались, чтобы там было все лучше и лучше. Ну, смешно казалось бы, да, что может быть лучше? Оказывается, может. Если вы долго, например, живете уже и чувствуете, что там что-то уже там серенько стало, то же можно оживить. Это зависит от женщины, от мудрости женщины королевы. Поэтому рапорт это, ⁇ это подстройка. И тогда вот эта гармонизация отношений, вот то, о чем там гармонь, да, гармония, она идет все больше и больше. Тринадцатая мудрость, тринадцатая мудрость женщины-королевы. Уважайте мужчин. Уважайте мужской род в принципе, а уж тем более мужчину, с которым вас по жизни пересекла судьба. Уважайте его выбор. Уважайте его достижения, реальные достижения. И если вы понимаете, что он достиг чего-то, вот те, кто в поиске сейчас, вы знаете, что он сделал, чего, какой у него бизнес, какая у него машина, чем он там занимается. Вы представляете, сколько за этим труда, сколько за этим нерва, потраченных ресурсов. Ведь мы мужчину ищем по его результатам ну, по крайней мере, я учу женщин не подбирать мещебродом, которые занимались непонятно чем, а потом пытаются на женщину сесть, еще и ее и абьюзить там и так далее. Мы ищем мужчинам по результатам, мужчинам по результатам, и через свою женскую мудрость учимся мужчине делать, подавать такой знак, чтобы он понял, что я тебе подхожу, ну, если ты видишь, что этот мужчина тебе нравится. И тут вот это признание и похвала это, это очень крутые вещи. Но только за то, что ты реально видишь. Я это проверяю вот, и говорю, вот, когда слушаю, там в курсе у меня там есть очень много вопросов. Например, когда я спрашиваю, например, расскажи о своем самом серьезном достижении в жизни. И я наблюдаю за ним, как он рассказывает. Я ловлю эту эмоцию, и в подстройке к этому. Слушаю, восхищаюсь и искренне уважаю его за это. Да у вас будет очередь стоять. Понимаете? Кто понимает? 13 восклицательный знак. Поставьте. Поэтому важно видеть достижения другого человека их признавать. А мужчина любит, чтобы его признавали. Уважали его пространство. Женщины, часто выходя замуж, считают, что это уже он, он там ручной должен. Нет. И мужчина, и женщина должны иметь личное пространство. И мужчина, и женщина должны договариваться на берегу, как эти пространства друг другу не нарушать. Давать ему возможность принимать решения, Влиять на него так, чтобы он считал, что это он принял решение. У меня... Мои коллеги-мужчины, с которыми я раньше работала, говорили, ты сейчас работаешь с женщинами, учи их правильно манипулировать нами. Я говорю, как это? Он говорит, "Учить а? Учи так манипулировать нами, чтобы нам хотелось это делать, чтобы мы думали, что это мы делаем. А это только мудрая женщина так может сделать. Понимаете? Правила мудрой женщины королевы 14. Верьте в мужчину и его потенциал. Когда вы находите мужчину молодого, если вы молодая девушка, Важно разглядеть в нем Цукерберга. Если помните фильм, я не помню, как он называется, забыла, именно прототип Цукерберга, ну, в общем, это создателя Фейсбука. Это психотип, который называется шизоид. Полный шизоид. Классический. И если ты умеешь разбираться в мужчинах, то молодой тот, который молодой. Ты дашь ему возможность, увидишь его перспективу, ну, умеешь просто понимать его особенности. Если вы уже постарше, то нужно мужчин выбирать, когда они достигли результатов каких-то, а не брать на себя мамочку не тащить его на себе. Но если вы молодого парня встретили, если вы молодая девушка, и если видите в нем амбиции, если видите в нем стремление, тут надо правильно задавать вопросы, и тогда ну, вы просто вы в дамках. Поэтому... Вот этот вариант веры в мужчину, 14-я 14, 14, 14 мудрость женщины-королевы. Верить в мужчину, видеть в нем потенциал, это, это очень круто, это очень по-королевски. Не путать надо, только вот есть такие мужчины, которые мечтатели, иллюзионисты. Они могут вам порассказать, правильно задать вопросы вы сразу понимаете, что это не он что он выдает себя за другого. Но это надо разбираться. И об этом я буду говорить на мастер-классе. Поэтому правильно задать вопрос, чтобы услышать и понять, кто перед вами. И в то же время, когда вы уже с ним начали жить, начали встречаться, выбрали его, продолжайте верить в его потенциал. Поддерживать его. Поддерживать его и хвалить, признавать. Тогда мужчины... Готовы звезды для нас снимать. Вот та женщина, которая может разглядеть, недаром говорят, что настоящ, значит, настоящая женщина может сделать мужчину короля. Это был четырнадцатый пункт женской королевской мудрости. Четырнадцатый поставьте восклицательный знак. Пятнадцатый пункт королевской женской мудрости. Не выносить ссоры из избы. Если вы замужем, или даже вы, если не замужем еще, только в поисках. Очень важно грамотно, правильно подавать о себе. Не все рассказывать. Это, это вообще отдельная тема, о чем можно говорить в самом начале. Чтобы не загружать его ячейки головного мозга о том, какая вы. Поэтому вы можете сказать одно, он может принимать другое. очень что красиво, по очереди. Если же вы в отношениях тоже не сильно... Маме, подружкам Рассказывать о ваших отношениях Это, это вообще совершенно не, не, не нужно Это неправильно И не потому что вы там по, с ним там Можете сойтись потом Допустим вы там поругались А вообще это не по-королевски Если вы кому-то Рассказываете о ком-то То тот, который вас слушает Думает, ага, так она же так Обо мне может Кто понял? Поставьте Три семерочки Поэтому мудрая женщина будет больше слушать. Она не будет подругам рассказывать о, о том, что у них там пока не так. Она пойдет специалисту не пожлобиться на консультацию для того, чтобы разобрать, что у нее не так. Но не будет, как инфантильная дура, рассказывать налево-направо своим подружкам. Понимаете? Вот это пятнадцатая королевская мудрость женщины. И тогда вы почувствуете вот эту, ну, вот эту силу внутреннюю женской уверенности, вашу ценность в глазах окружающих, понимаете? И это тоже считывается, и мужчина даже где-то на бессознательном уровне будет считывать это. Это был 15-й пункт, поставьте 15, восклицательный знак. Шестнадцатая мудрость женщины-королевы. Наполняйте свое пространство красотой красивые чашки красивая одежда красивое белье красивые даже если вы не совсем там визуал и не совсем вам выстерроне демонстративный тип психотипы завтра буду давать все равно э, все психотипы объединяет э, то что женщина это источник мудрости, красоты, наполненности, чтобы не получилось так, что мы рожаем и мы убиваем. Понимаете? Мы рожаем и мы убиваем. Я так говорила, в, в начале эфира. В этом женщина сама развивается и дает развитие вокруг себя. И когда вы наполняете свое пространство красотой, красивой одеждой, красивой, красивой обувью, когда вы подбираете стиль, по свой, по свой возраст, под под свою полноту или худобу, там, стройность, ну, то есть под свой тип, вы транслируете нечто, нечто особенное. Вы посмотрите, как люди ходят. Толстые попы, худые попы, короткие, длинные ноги, все носят штаны трубочки. Понимаете? Это же признак стадного инстинкта. И мода рассчитана на таких людей. А когда вы выделяетесь, когда у вас есть стиль, когда у вас есть юбка, брюки, костюм, одежда, когда вы красивая женщина, вы, вы просто транслируете красоту истинной королевы. Я вот сейчас в Англии живу, я, я знала, что в Европе ходят так себе, серенько. Но я не ожидала, что так мало людей ходят красиво, стильно одетые. безвкусно Для меня это... Ну как-то. Они живут там добротной жизнью, у них все ну, круто, у них по сравнению с, с нами, с Украиной, Россией, Белоруссией и другими посоветскими странами. Понятное дело. Но бескусица страшная. Просто стыдно как-то даже за них. Поэтому красивые предметы, красивая одежда, э, красивая обстановка. Я была в 1994-1995 году в ООН на, во время войны в Югославии бывшей Югославии. И я помню, <смех> мне пришлось обеспечивать конвой, и я остановилась в одном из гарнизонов в горах. Я помню, я из мешков, вот, мешки с песком, мешки с песком скрывали блиндажи, окна, ну, потому что война, обстрелы и так далее. Я помню, я из этих мешков сделала скотерки, повысатывала вот ну, эти мешки, вы знаете, белые, они продаются в супермаркетах, там ну, песок продается, вы знаете, о чем не знаете, да? Пишите мешок, если знаете так вот я из этих мешков делала скатерок и раскладывала их на столовой, офицерской столовой, там где кушают, там где кормят их, все были в шоке, а я от этого кайф получала какие-то цветочки поставили, мне там какие-то дарит. Потому что люди чувствуют, мужчины чувствуют, что ты создаешь красоту, что ты женщина. Конечно, сейчас война другая, в Украине более жестокая и так далее. Я сейчас не хочу, об этом это больно. Мы с вами договорились, что жизнь идет вперед, и, и мы живем дальше. Поэтому создавайте красоту. Мужчина подпитывается этой красотой. Как вы одеты, какие у вас ручки, ногти, ночки, ножки, ручки, депиляция, причешка, запахи. И он стремится создать вам эти условия и дарить подарки соответственно. Поэтому женщина, находясь в гармонии с собой, со своей красотой, она источает эту красоту. И вы выводите отношения на более высокий уровень. И если вы в поиск, то вам желательно об этом сейчас задуматься. Я даю это в своей программе. Завтра будет про, по психотипам, тому успевайте регистрироваться. А по идее, вот этот шестнадцатый пункт королевской мудрости ⁇ это как раз о том, что создавать красоту вокруг себя. И если вам понравился шестнадцатый пункт, поставьте шестнадцатый, вас обязательно знать. Тот, кто слушать будет записи, пожалуйста, тоже обязательно материал очень ценный, я думаю, для многих из вас. Дальше 17 заключительный пункт из 17 э, пунктов Королевской мудрости женщины. Значит, 17-й это четко, понятно отслеживать, что в вашей жизни. Для вас важнее всего держать фокус на этом. Если вы не выполняете свою миссию на земле и свое предназначение, это очень круто звучит, не все понимают, что это. Так вот, скажу так. Это, предназначение – это не профессия. Это то, что вы делаете с любовью и радостью помогая другим. Вам приносит удовольствие, и вы это делаете. Вы можете быть домохозяйкой. Вы можете быть просто создательницей уюта для своего мужчины, для своей семьи. Выращивать розы. Вот я сейчас живу в Англии, я вижу, сколько здесь классных мужчин, и как они ищут женщин. Хороших, умных королев, уважающих себя. Я вижу, на что они... У них красивые дома, сады. Ему не нужна женщина, которая будет работать. Понятно, что есть разные мужчины, возраст, все имеет значение. Но ему нужна такая женщина, которая создаст ему условия для того, чтобы он понимал, что он не зря прожил на этом свете. А когда мы отдаем людям, окружению своему, любимым людям, то, что нам по душе выращивание роз, не знаю, создание, там что вам нравится делать, но не важно, что создание образа своего, который наполняет вас и этим вы раздаете, еще раз повторяю, как будто раздаете Wi-Fi своими умениями, своими то, что вам нравится, то, чего вы кайфуете, то, что чем вы помогаете другим людям. Это и называется выполнение миссии. Но при этом все предыдущие пункты в обязательном выполнении. Итак, друзья, психотипы, профайлинг будет завтра. Кто не успе... будет слушать записи и не успеет попасть, все равно заходите по шапке в шапке профиля по ссылке. Запись получите обязательно в порядке. Напишите там и получите запись. А сегодня я озвучила 17. Королевских правил женщины-королевы, которые необходимо знать, делать и реализовать. Я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, тренер личностного развития, коуч наставник к вашим услугам. Всего доброго, до следующих встреч. Насколько вам было полезно это занятие, эта встреча, поставьте от до десяти, и обязательно выделите, какой из пунктов вы считаете, вам нужно обязательно раскрывать. Может быть, все у вас есть, может быть, чего-то надо доделать. Благодарю вас. Всех вам благ. И до встречи в следующих наших эфирах. Жду завтра на психотипах. Пока-пока.